Всем привет! Меня зовут Юрий. Пришло время обновления. Мы начнем сегодня разговаривать о такой важной теме, кто мы в Иисусе Христе. И немножко необычно беру такие стихи, которые помогут нам разобраться, кто, что, где и как в Иисусе Христе мы вообще присутствуем. И такой прекрасный стих в виде нашего девиза, то что Евангелие от Иоанна 10 глава 10 стих, это то, что Иисус пришел, для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Это прекрасно. Я думаю, что вот это самое главное, пока мы не поймем, что такое избыток и для чего этот избыток нам нужен, мы так и будем жить посредственно своей христианской жизни. Поэтому давайте будем выходить из этой посредственности. Тема такая в Иисусе наша вечная жизнь. В Иисусе. Давайте вот будет у нас эту неделю, следующую неделю, такой акцент. Такой упор на то, что в Иисусе. Что у нас есть в Иисусе, как мы живем в Иисусе, и какие вещи у нас, в общем-то, будут происходить в Иисусе Христе. Аминь. Давайте побежали, вперед. 1 Петра, 3 глава, 16 стих. Читаю, как обычно, синодальный перевод, потом со стронгом, потом другие переводы. «Имейте добрую совесть, дабы тем...» «За что злословят вас, как злодеев, были постижены, постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе?» Ну, понятно все, да? Чтобы мы имели хорошую жизнь, правильную, добрую. Чтобы те, кто пытается нас злословить, они были постыжены. Они стеснялись этого, потом было им стыдно все. Ну, хорошо. Двигаемся дальше, разбираем. «Имейте добрую совесть». Когда вот читаешь Библию, просто синодальный период, там вроде бы все понятно, интересно. Но когда начинаешь разбирать, каждое слово начинаешь задумываться, и что-то происходит. Такое важное, непонятное, может быть, для начала. А потом мы начинаем вникать, понимать, и приходит, вот не знаю, если бы там какой-то хаос в голове есть, то все потом раскладывается по полкам, и мы начинаем вникать то, что написано в Слове Божьем. Как и написано в Библии. Вникайте во все это учение. Имейте добрую совесть. Что добрую? Это добрый, благой, щедрый, хороший, полезный. Имейте полезную совесть. Имейте хорошую совесть. Имейте, имейте щедрую совесть. Имейте благую совесть, добрую. Вот интересно, да? Что? Какую же совесть иметь? Добрую. Что такое совесть? Спрашивают, это совесть, которая там внутри нас что-то подсказывает, какие-то вещи делает. Вот здесь мы читаем, что совесть переводится как сознание. Да? Имейте хорошую, благую, щедрую, щедрую, полезную совесть или, может быть, по-другому. Имейте добрую, доброе, благое, щедрое, хорошее, полезное сознание. Значит, получается, что мы, это совесть, это наше сознание, осознание себя. Мы осознаем как себя. Какие мы? То есть мы должны иметь правильное сознание. Имейте доброе сознание, добрую совесть. Чтобы мы правильно осознавали себя, правильно осознавали себя в этом мире, что происходит, чтобы мы имели добрую совесть. Это же вообще два слова уже меняет все. «Дабы тем, чтобы тем, за что злословят вас...» Что такое злословят? наговаривают, клевещут. А вот ты знаешь, вот такой секой. И вот клевета такая, что-то скажут, не понравилось, показалось как человеку. Каждый человек смотрит на другого человека с точки зрения своего сознания, то есть совести. И он может, например, по-разному оценивать. Вот, например, есть пять человек, они оценят одного человека. И у всех будет пятерых разное мнение. И поэтому один может подумает, да он такой гордый, а другой подумает, какой он хороший, он не сдался, потому что его давили, а он так остался на своем устоянии. А другой скажет, да он вообще не хочет даже пойти на компромисс, он вообще такой человек гордый и так далее. Поэтому все смотрят по-разному. И поэтому получается, что за то, что ну, имеет доброе сознание, правильное, для того, чтобы те, кто засловит вас, наговаривают, клевещут на вас, как злодеев, Злодеи – это делающее зло, зловредный такой. Они считают вас зловредными. Но если человек считает вас злым и зловредным, <как> делающим зло, это не всегда говорит о том, что вы делаете зло. Просто тот человек так воспринимает вас. Для него это может быть зло. Допустим, вы делаете добро, а для него это зло. Потом он начинает клеветать на вас и злословить. То есть они были постыжены, это опозорены, посрамлены безчестие, они были постыжены, порицающие ваше добро, порицающие ваше добро, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе, порицающие, то есть были постыжены, значит, порицающие, оскорблять, поносить, злословить, те, кто, они были опозорены, те, кто пытается злословить Ваше доброе житие во Христе. Ну, жизнь во Христе. Значит, иметь добрую, доброе, правильное сознание. Для того, чтобы те, кто пытается клеветать о вас, наговаривать на вас, как на злодеев, которые делают зло, они были опозорены. Опозорены порицающие, то есть, которые оскорбляют. И злословит ваше доброе, доброе это добрые, благи, щедрые, хорошие, полезные, ваше доброе, полезное, щедрое житие, житье, житие, вашу жизнь, что такое житие это образ жизни, это поведение. Те, которые злословят ваше поведение во Христе Иисусе. Супер просто! Еще раз читаю: имейте добрую совесть, сознание, осознание того, кто вы есть, для того, чтобы. Те, кто, кто вас злословит и клевечит на вас, как на злодеев, на тех, кто делает зло, как будто бы, это в их глазах, они были опозорены и были оскорблены. И то, чтобы, то что они вас злословят за ваше доброе, почему они будут постыжены, опозорены, постремлены за то, что они вас опозорят, они злословят ваше Доброе, щедрое, правильный образ жизни во Христе. <свист> Супер! Это то, что во Христе. Самое главное слово здесь, во Христе. Если мы живем во Христе, то, естественно, те люди, злые люди, которые пытаются что-то сделать против вас, они будут видеть, что вы во Христе, и они ничего не смогут сделать. Они будут вас злословить. Допустим, я живу во Христе, я в Нем. Мы говорили, что такая тема у нас вообще все недели. Кто я во Христе? Вот я во Христе живу, я в нем. Потому что слово во Христе – это направление вовнутрь. Это такое там, где мы находимся в нем. Это не где-то там, мы, например, наклейку себе сделали на погону, да, во Христе, христиане. Мы находимся в нем, уже в нем. И за это многие люди пытаются злословить нас, но... Имея доброе, правильное настроение, сознание, нашу совесть хорошую, они что будут делать? Дабы тем, за что они вот вас злословят, и они будут посрамлены за то, что они пытаются злословить нашу, нашу жизнь, наше поведение в Иисусе Христе. Понятно? Непонятно? Но здесь очень интересно то, что когда мы во Христе находимся, те люди, которые пытаются нас злословить, они будут постромлены этим самым. Потому что, находясь в Иисусе Христе, мы не просто так пришли, сели на диван, там и сидим, но мы имеем добрую, хорошую, полезную, щедрую, щедрую совесть и щедрое осознание. осознание себя, наше сознание. Не то, что, например, бывает там сознание греховное, и мы себя чувствуем грешниками, люди начинают нас злословить, мы думаем, ну да, может быть, есть у нас такое, Господи, прости за то, что мы там такие сики. Но здесь написано «добрая, хорошая совесть». И когда мы это имеем в нем, это у нас нет осознания греха, то те люди, которые нас злословят, они будут постажены, то есть они опозорятся. Не от того, что мы их будем позорить или мы их подставим, а от того, что у нас осознание свое в себе хорошее в Иисусе Христе. Вот, в Иисусе Христе. Правильное сознание, не греховное. Правильно в чем? То, что нам Иисус все простил, что кровь Христа нас омыла. Мы живем в благоволении Божьим. Это правильное. Находясь в Иисусе, не просто так само по себе, там мы пустили на самотек наше сознание. А, как думаешь, так и думаешь, как мы себя осознаем, главное, мы во Христе. Да, когда мы во Христе, если у нас неправильное сознание, то мы получим спасение. Но здесь, в жизни, у нас будут тревоги, мы будем переживать за то, что нам нас так плохо думают. И мы тем самым даем дьяволу возможность еще больше на нас нападать. Но когда у нас, живя во Христе Иисусе Христе, в Иисусе Христе, мы, имея правильное сознание, правильную совесть, то дьявол с нами ничего не может сделать. И он будет постыжен с теми людьми, которые пытаются на нас нападать. Супер, классный стих. Прочитаем месседж. Все понятно, да? Ну, вот, вот, читаешь вроде бы все, но теперь я понимаю, что находясь в Иисусе Христе, находясь в нем, находясь в нем внутри, когда у меня правильно, вот я принимаю благодать, я принимаю правильное сознание в свою жизнь, то есть совесть такую, то все эти нападки, они превращаются именно в нападки на самих себя. То есть те люди, которые нападают на меня, они будут постажены за это. им будет стыдно, неудобно. И вот прочитаем месседж-перевод. Сохраняйте чистую совесть перед Богом. Чтобы, когда люди будут поливать вас грязью, ничего из этого не прилипало. В конце концов, они поймут, что это им нужно, это это им нужно принять ванну. Такой период интересный, почему я взял? Потому что вот они грязь нас поливают, но потом смотрят, какая мы чистая, они грязные. То есть вся эта грязь, которую они поливают, на них вся и льется. Я так пристал, например, они там взяли шланг и пытаются нас грязью полить. И потом так льют, льют на нас грязь, потом смотрят – мы чистые. А потом смотрят – они все грязные. Хороший перевод. Еще перевод – АМП. «И следите за тем, чтобы ваша совесть была совершенно чиста». Значит, если совесть мы заменим на слово «наше сознание», чтобы наше сознание было чистым, более понятно, да? Вот Совесть… Не все понимают даже, вот, что такое совесть. Где-то внутри сидит какая-то совесть, которая тебя может обличать, которая тебе что-то говорит. Что такое совесть? Совесть-то где? Слово забыл такое. Как называется совесть? Да? Чтобы ваша совесть была совершенно чиста. Наше сознание было правильным, чистым. Чтобы каждый раз, когда на вас клевещут или ложно обвиняют, те, кто нападает на ваше хорошее поведение во Христе или принижает его, были постыжены своими собственными словами. Что здесь говорится? То, что когда мы имеем правильную совесть, правильное сознание, то есть получается, что вот мы, например, живем в благодати, и мы развиваем благодать, и наше мышление, оно не греховное. То есть мы не говорим, вот я согрешил, я там каюсь во всех грехах, и так постоянно мучаешься, и думаешь, что Бог тебя осуждает. Но когда ты это начинаешь понимать, что это дитя Божье, то... Совесть тебя не осуждает, то есть тебя не осуждает твое сознание, и твое сознание правильное получается, не греховное. И ты живешь в радости, ты получаешь то, что Бог тебе дает, эту радость, благословение, ты доволен всем, благодать Божия на тебе, и когда тебя начинают, кл... на тебя начинают наговаривать, тебя обвиняют, на тебя клевещут, за то, что ты так живешь в Иисусе Христе, то пусть, значит, они были постыжны своими собственными словами. Это не теория какая-то, это реальная практика. Вот, допустим, если возьмете, начнете разговаривать с религиозными людьми о том, что вы безгрешные, потому что Иисус вам простил все грехи, они скажут, ну как же, вот в Библии написано, мы должны каяться, каяться и каяться. Например, там мне один человек говорил, я вообще каждый вечер стою там на колени и каюсь во всех своих грехах. Постоянно такая совесть греховная. Я, например... Не имея нужды в том, чтобы постоянно каяться. Потому что я, если что-то я сделал, согрешил, я сразу сказал, Господь, прости и дальше. Потому что я чувствую это любовь Божия, которая изливается на меня. Это супер. Другой стих. 1 Иоанна 5,20. Также читаю синодальный, потом разберем дальше. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, да будет в истинном Сыне Его Иисусе Кресте. «Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Тоже очень интересный стих, где мы начинаем разбирать его. Знаем, то есть мы видим, что знать это видеть, созерцать, смотреть, глядеть. Знаем также, то есть мы видим также, что Сын Божий пришел, прибыл, явился и дал нам, то есть Он отдал, выдал, раздал, наделил нас, дал нам свет и разум. То есть он дал нам свет, свет, да, понятно все, да, и разум. Разум – это разумение, сознание, мысль, мнение, взгляд, образ мыслей, помышление сердца, это дух еще. Дал нам разум, дал свет и разум. Интересно, да, вот ум такой, наверное, Христов, образ мысли правильный дал. Что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем, узнаем и начнем понимать и разуметь, Бога Истинного, вот пришел Иисус и дал нам свет свой, и дал нам правильное мышление для того, чтобы мы могли познать и понять, узнать и осознать Бога истинного, подлинного, правдивого, настоящего, справедливого, искреннего. Видите вот, просто человеку мирскому вот это не понять. Но Иисус пришел для того, чтобы у нас был свет, осветил все это, и дал нам тот разум, правильное мышление и правильное, скажем, Образ мыслей для того, чтобы мы могли Познать и понять Уразуметь Бога истинного Классно вообще, Фу, супер И да будем Слово будем интересно, я тоже так заметил Что будем это Мы есть, я есим есть, есть Я существую Да будем, значит я вот Своим всем существом Я существую, будем Да будем в истинном Значит, я все мое существо в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Значит, я весь, все мое существо в Нем пребывает. Вот можно, например, читайте на дальней не заметить это. Да будем в истинном Сыне Его Иисусе, да будем в Нем, да? А здесь да будем, то есть все мое существо, мое Я Есим», оно пребывает в Нем. Да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог. Значит, этот стих еще говорит о том, что мы пребываем в Иисусе Христе, в истинном. И дальше говорит, это и есть тот самый истинный Бог и жизнь вечная. То есть, получается, Он нам пришел, дал нам познание Бога, и мы начинаем понимать, что Иисус-то есть истинный Бог и жизнь вечная. А какая жизнь вечная? Это без начала, без конца, это постоянное, непрерывное. Что получается? Получается, что когда мы, что мы? Нам пришел Иисус и пришел, мы это понимаем, осознаем, он нам дал свет, дал нам разум, правильное мышление, правильный образ мыслей, чтобы мы могли познать истинного Бога. И когда мы начинаем познавать истинного Бога, да будем в истинном Сыне, когда мы познаем истинного Бога, мы пребываем в Иисусе Христе. Понимаете, мы когда познаем Бога истинного, мы пребываем в истинном Сыне, в Иисусе Христе. И здесь открывается нам, что это и есть Бог и жизнь вечная. Вау, супер просто. То есть пребывая в Нем, мы пребываем в вечной жизни. То есть я в Иисусе Христе, я пребываю в вечной жизни, познавая Его. А вот прошлый стих мы читали, что мы в Нем, в нем пребываем. Мы, пребывая в Нем, мы получаем сознание правильное, и никто не может нас злословить. То есть ну, они могут злословить, но грязь это к ним прилипает. Перевод войс. Мы также можем быть уверены в том факте, что Сын Божий пришел и дал нам разум, чтобы мы могли познать Его, как воплощение всего истинного. Мы живем в этой истине, в Нем, в Его Сыне Иисусе Помазаннике. Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Видите, как интересно, что Он дал нам разум, чтобы Его познать. Вот если мы, например, не принимаем Иисуса Христа, и Он нам не дает того разума, осознания всего правильного, ход мыслей мы его не познаем а когда он нам дал свет мы свет горит кругом и у нас из глаз свет внутри освещает все и у нас правильное сознание то это правильное сознание дает возможность нам познавать его внутри и мы начинаем его узнавать и мы знаем что он истинный Бог и вечная жизнь то есть в нем мы имеем вечную жизнь мы в нем когда мы в нем мы познаем его и понимаем, вау, вечная жизнь уже с нами сейчас. Вы знаете, что я уже сейчас в вечной жизни нахожусь. Я уже вечно живу. Тело, может быть, когда-то оно умрет, если там не вознесется, когда придет Иисус. Но я уже вечно, вечно живу, то есть без начала и конца. Это вообще классно. АМП перевод. И мы видели и знаем по личному опыту, что Сын Божий на самом деле пришел в этот мир и дал нам понимание и проницательность, чтобы мы могли постепенно и лично познавать того, кто истинен. И мы в том, кто истинен. Того, кто истинен, да? А мы как раз в нем находимся. В Его Сыне Иисусе Христе. Это истинный Бог и вечная жизнь. Я так думаю, что когда мы начинаем изучать, кто мы в Иисусе Христе, нам нужно внимательно, читая такие стихи, разбирать для того, чтобы мы могли утвердиться, кто мы. Вот я, например, сейчас стих прочитал, я понимаю, когда я нахожусь в нем, то мое сознание, оно перестает быть греховным. То есть вот есть христиане, которые, вот, да, мы грешники, они как бы приняли Иисуса в сердце, но так и не в нем, не пытаются его познать. Но когда они его познают, они начинают иметь правильное сознание, чистое. И когда мы находимся в Нем, почему мы в Нем находимся? Потому что нам Бог дает новое сознание в этом свете, мы начинаем Его познавать, и мы начинаем понимать, что это истинный Бог. И вечная жизнь. А находясь в Нем, я нахожусь в вечной жизни. Я уже душе представил, что я находясь в Нем, я нахожусь под полной такой защитой, потому что я вечно живу, и ничто мне не повредит. Вот. Всякий раз, когда мы начинаем познавать, что, кто такой Иисус, потому что Он нам дал разум для того, чтобы познавать это, Он нам дал свет для того, чтобы видеть это в Нем, то мы начинаем понимать, осознавать, кто мы такие, живя здесь на земле. Живя в Нем, я начинаю понимать, как, как я могу жить на земле. Если я просто живу как человек, который не там, не сям, просто живет как христианин, выполняя какие-то законы христианские, то это так будет, посредственная жизнь. Но когда я в Нем, то я начинаю понимать, что то, что у меня есть в нем, я могу это использовать здесь, в этой жизни. Я уже использую то, что у меня правильное сознание, чистая совесть, для того, чтобы кто меня там злословит, они сами были облиты грязью своей же. А ко мне не прикоснется. То есть я как буду чистый. И с другой стороны, я понимаю, что из этого стиха, что я теперь уже имею вечную жизнь. И чтобы там, там дьявол пытался убить меня, какие-то вещи происходили, я уже живу вечно. Она не когда-то у меня уже будет, а у меня уже сейчас эта личная жизнь, потому что я в нем, и мне Бог дал это все познать и узнать. Вау, супер! Я вас всех благословляю. Пребывайте в Иисусе Христе, принимайте то, что у Нее есть. Это только мы начали еще, это только начали мы познавать, кто мы такие в Иисусе Христе. Еще дальше будет намного больше интересного, поэтому Смотрите все эти передачи. Будем разбирать, кто мы такие в Иисусе Христе и познавать Его, чтобы мы могли здесь уже на земле жить в такой полноценной христианской жизнью в Иисусе Христе. Я вас всех благословляю пребывать в Иисусе. Аллилуйя. Аминь.